Вы на канале nail studio у нас сегодня маникюр аппаратом и покрытие гель-лаком лунный маникюр будет очищаем чищаем и Форму мы уже придали ногтям, форму у нас мягкий квадрат. Сейчас обработаем кутикулу, доделаем маникюр и будем делать покрытие. Чем чаще делаете аппаратный маникюр, тем медленнее у вас будет нарастать кутикула. Это более быстрый и удобный способ маникюра. Вот мы уже сделали аппаратный маникюр, всю кутикулу мы вычистили, теперь бафим ногтевую пластину и дальше будем приступать к покрытию. Ну, ногти мы уже забафили. Сейчас мы будем обезжиривать ногтевую пластину. Убираем всю лишнюю пыль. тщательно обезжириваем и сейчас будем уже приступать к покрытию итак мы уже обезжирили ногтевую пластину сейчас мы наносим бондер наносим тоненьким слоем его мы не сушим в лампе он у нас высыхает так на Аккуратненьким, тоненьким слоем. Такой у нас маникюльчик получился. Аккуратненький. так мы бондар уже нанесли сейчас мы наносим праймер поверх бондара наносим праймер также тоненьким слоем Уже нанесли и праймер. Сейчас наносим базу на ногтевую пластину, выравниваем ногтевую пластину. На одной ручке мы уже сделали. Вот так вот выглядят ноготки с базой. база у нас клеё Вот мы уже сделали покрытие базой, выровняли ноготки. Сейчас мы делаем первый слой покрытия цветом. У нас лунный маникюр бордового цвета. Сейчас пока что первый слой делаем. Прорисовываем лунку тонкой кистью. И далее уже потом э, наносим по всему рактюрный цвет. У нас э, цвет Клио э, 96 -й. густая основа, такая хороший яркий цвет. Сейчас вот, пока вы можете видеть, это пока что первый слой только. Вторую ручку мы тоже уже сразу делаем. Это пока только первый слой, на втором все выровняется аккуратненько. так вот получается. Фирма Clio вообще очень э, хорошее качество, ложится ровно все, выравнивается, густой. Отправляем лампу, сушим. Мы уже нанесли один слой цвета бордового. Сейчас начинаем наносить второй слой. Первый слой закончен у нас, вот так получается. Сейчас второй слой делаем, прорисовываем. Покрашиваем все торцы. отправляем сушить лампу. Ну вот мы покрыли уже двумя слоями наши ногти. Вот так вот получается. Можете посмотреть. Такой вот лунный маникюр в бордовом цвете. Вишневый такой цвет. Яркий, очень красивый. Сейчас мы покрываем ногти топом без липкого слоя. Топ у нас так же, как и база, фирмы Клио. Топ глянцевый. Покрываем ногти глянцевым топом. Спасибо. или мы покрыли глянцевым топом. Сейчас отправляем лампу, будем э, покрывать топом вторую ручку и потом уже большие пальчики. Сейчас мы уже покрыли э, третий слой, это у нас был топ без липкого слоя. И сейчас мы делаем стразы на двух безымянных пальчиках. Полунки выкладываем серебряные стразы посередине у нас будет э страза покрупнее и по краям будут чуть мельче одну ручку мы уже сделали здесь у нас уже посушилась в горте очень красиво получилось вот не сейчас заканчиваем вторую лучу Оставим только стразы на двух пальчиках. Больше страз. Не Оставляем лапку. Ну вот мы покрыли уже последний слой у нас был и стразы сделали смотрите вот так вот сразу у нас на двух безымянных пальчиках сейчас мы наносим масло для кутикулы это у нас завершающий этап масло у нас баблгам. такое вот масло очень вкусно папку и заканчиваем нашу процедуру Вот такие у нас получились ручки. Такой вот красивый маникюр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!